Теперь три лампочки в кадре, это достаточно праздничный, скажите мне, Новый год. Всем привет, ребята! Новый год уже не за горами, поэтому мы решили вдвоем поздравить вас и сделать такое обращение. Я даже я обращивала, как мы знаем, через несколько часов наступит год Огненной обезьяны. Это так похоже на бомбещих от его личинок. <смех> год обещает быть хорошим. Вы не представляете, чем мне пришлось заплатить, дабы этот дурак согласился помочь мне. Мне заставили принимать в этом участие, хотя аргументы очень весны. Возвращаясь к теме Нового года. Хочу объявить минуту молчания за падших под натиском лени, и я выросла из игрушек их, язык не сказать, канал. Нахена Хина явно мне не даст целую минуту. Это же так много времени скорострел. Что ж, тогда просто почти им память к самым годным из них. Их название вы видите на экране. Ой, ничего нет, да? Что бы это могло значить? Вы уже не раз слышали такие поздравления, и скорее всего для вас они уже банальны, но. Все же. Этот год, на самом деле, был не таким уж плохим, сколько прекрасных и незабываемых моментов, которые навсегда останутся в моем сердце я тут ну, так посмотрела парочку видеообращений других каналов и сказала впечатление, что все несчастные больные. Счастья, здоровья, счастья, здоровья, господи боже мой. Ладно, ладно, Новый год, добро и подарки, что отдают детям взрослые мужики в подных красных плутах. Я очень счастлива, что у меня есть такая семья, как Капрал и такой прекрасный любимый человек, как Ферн, вот. Настроимся на этот волшебный до тошноты лад Спасибо вам за то, что были с нами в этом году Спасибо за понимание и какого-то роду поддержку От души спасибо Слушайте, не сожрайтесь, пока Соня начала снова порчать Я также рад, что у меня есть такие замечательные зрители, как вы, ребят Спасибо, что поддерживали нас От чистого сердца желаю вам... Не поверите, счастье. Да, именно счастье, чтобы вы всегда были в хорошем настроении и нежная улыбка красовалась на вашем лице. Снимать вместе значит снимать вместе. Это я тут протестую, тему совместных. <смех> так что не увижусь этого снимать. Желаю вам здоровья, любви, чтобы вы тоже нашли такого близкого и любимого человека. А если уже нашли, то... Чтобы ваши отношения были прекрасными и самыми теплыми. Удачи, терпения, приятных моментов, веселья. Желаю, чтобы вы встретились с теми, кого так хотите увидеть. И я надеюсь, что видеться из видео в видео мы будем еще не один год. И еще не один год будем обсуждать вечные вопросы и бороться с розовой чумой, захватывающей наши без того загибающийся сил переступ. Никогда не сдавайтесь и боритесь. Счастливого Нового года, ребят! Еще раз огромное спасибо вам, товарищи, за то, что с нами. Мы ценим вас. В особенности ценил свою малышку, что, наверное, смотрит это и краснеет. И я вижу это. А еще она у меня на связи вот WhatsApp. И все это слышит, краснеет. А потом еще это все монтировать надо. А -а -а. С Новым годом у вас, ребята, будьте адекватны по отношению к себе и окружающим. Фер. А я тебя люблю. Вот. Счастливого Нового года. Мой дурак. С Новым годом, Пау. Я люблю тебя. Ты меня еще ублюдком назови. И да, я снимаю. Сколько прикара Да-да-да-да-да! Я смущаюсь, я не могу работать! Я буду снимать по предложению. Не мешай мне, я тут говорю милые вещи трогательные. Желаю, чтобы вы встретились с теми, кого так желаете... Да! Желаете. Желаю, чтобы вы встретились с теми, кого вы так желаете. Желаете. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Никогда не сдавайтесь Папа! Никогда не Я, я, я, я, я, нет. Я не могу. а я тебя люблю. Вот. Счастливого Нового Года, мой дурак.